Знаете, сколько квартир мы пересмотрели с ума сойти. Весь город объездили. Ага, предложение море, а вариантов толком нет. Потом он меня в Apple Town привез. Я проверил. Корейцы все предусмотрели. Расположение, качество отделки, система охраны. Умный дом. И сейсмо стойкость как Японии. 9 баллов выдержит. Муфтовое соединение арматуры, знаете, что такое? Это когда на арматуре делают резьбу. Apple Town. Город спелых решений.